Всем привет! Для того чтобы понять куда пропадает урожай с огорода, фермер решил установить камеру наблюдения, где увидел сурка, который демонстративно поедал все на камеру. Эта горилла при помощи языка жестов объясняет посетителям зоопарка, что им нельзя ее кормить. Этот медведь влез на пасеку и видимо от радости он съел настолько много меда, что даже потерял сознание и впал в диабетическую кому. И тогда пчеловод отвез его к ветеринару, после чего они убедились, что медведю ничего не угрожает и выпустили его обратно в лес. Эти глубоководные рыбки выглядят так, как будто они не с нашей планеты, и это не их глаза, как вы могли подумать на первый взгляд, а специальные светящиеся биолюминесцентные мешочки, которые они могут включать и выключать в любой момент, как фонарик. Чтобы поймать насекомое, которое находится на суше, брызгуны стреляют струей воды для того, чтобы их сбить и они упали в воду. Черные тигры очень редко встречаются в природе. Их как раз это следствие генетической мутации, поскольку ген, который создает типичные для тигра полосы, либо изменен, либо совсем отсутствует. У всех есть такой друг, который готов прийти на вечеринку только ради вкусной еды. Животные, в отличие от нас, видят мир совсем иначе. Например, змеи видят этот мир всего лишь в двух цветах, но они также могут улавливать инфракрасное излучение. Когда медведь влез в машину и не мог понять, как оттуда выбраться, владельцы автомобиля пытались открыть ему дверь, но медведь решил вылезти совсем другим способом. А так выглядит детеныш черной галапагосской черепахи. Кажется, теперь можно сказать с уверенностью, что морские львы строят из себя недотрогу. СТЕК БИФ ХАМБЕРГЕР ПИНАТ БОТТЕР САММИ САММИ Salmon skin, bone, dog treat, chicken. Гуляя по джунглям, эти туристы встретили самца орангутанга, и несмотря на то, что они случайно окружили примата, заставив его чувствовать себя загнанным в угол, орангутанг все же решил мирно уйти, немного попозировав на камеру. Когда ты хочешь спать, но начальник постоянно ходит где-то рядом. Если вы не очень любите пауков, то лучше промотайте это видео. Для того, чтобы добраться до осиного гнезда, муравьи построили целый мост из самих же себя. Похоже, это не самый удачный день для купания. Этот стервятник решил не упускать возможность и немного сэкономить свои силы. Благодаря своему особому строению копыт, горные козы могут забираться на очень крутые склоны, для того чтобы полакомиться солью из минералов, которые им необходима для нормальной работы процессов в организме. Просто посмотрите, как эта коза бросает вызов гравитации. А вы знали, что летучие мыши умеют плавать? После того, как этот мангуст понял, что связался не с тем противником, он просто решил притвориться мертвым. Пиши в комментариях, какие моменты тебе понравились больше всего. Клацай на этот плейлист, если хочешь увидеть еще больше роликов про животных. А также не забудь поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.